Артюр Рымбо Восседающие От наростов черны и рябые от оспин В струбьях пальцы впились бедра, Зелень у глаз, и все темя в парше и проплешинок злости, как трухлявости стен под цветением проказ, к Черным стуем своих эпилепсий любовных, Костяками вонзясь, чудно под черенок, Привелись и сплелись в промежутках неровных, Прохитические перекладины ног. Если чувствуют, что припекает неслабо, или, глядя в окно, видят тающий снег, То к сиденьям своим с трепетом жабы Прирастают они, и как будто навек. Им сиденья годны, чтоб углы и откосы Чресл в штанах улеглись на соломенном дне, Где душа старых солнц запелёнута в косы Для брожения зерна на щадящем огне. Зеленее сидят пианисты, Страдальцы, сгиб колени поджав до зубов, дыры, труд, барабанят свое под сиденьями пальцы, Пар коровы в башках их, качаясь, плывут. С места стромутся им, что корабли крушенье, А всплывают ворча, как в неволе киты, и лопатки торчат точно в остервененьке, Панталоны сожрав, раздались животы. И вы слышите бой головами о стены, То в потемках они шьют кривые шашки, И вцепляются в вас в коридорах надменных С ряда пуговичек цветом рыжим зрачки. И потеете вы, взяты адской воронкой, Так незримой рукой вас нелегкая бьет, Источает их взгляд черный яд струйкой тонкой, Будто битого пса, кто опять предает. В грязь манжет кулаки, распихав по середкам, Вам припомнят, зачем оторвали их с мест, И с утра до зари, по худым подбородкам Гроздь миндалин с другой заскользит в перекрест. И когда терпкий сон бродит под козырьками, Это, видится, все тот же самый мираж, будто стульчики к ним подались по помочами и седалищ, дразня, Кабинетную блажь. На качелях цветов из черни, приседаниях чашек, полных пыльцой запятых, Миф пропах Гладиорусами в стрекозиных свиданиях. Из соломиками снизу тычется пах.